Да, мы сверх и дружим, пока муж, муж на работе. Не, он у нее этим охранником работает, все время с пистолетом ходит. Так что я каждый раз, как на передовой. Он недавно дружим Сверкой на диване. Вот. Ну, а тут вот такое вот ощущение, как будто вот чувствую ключ в замке. Знаешь, вот. ну, чувство такое, как вот серпом. По пальцам вот так вот примерно. Ну, думаю, все, отбегался кролик энерджайзер. Сейчас он те батарейки-то отстрелит. Ну, скачали с дивана сверху. Она халатик набросила, ну, как бы уже светая, понимаешь? А я рубашку, пиджак, а нижней части ни одной детали. Я, я, я ж не знал, что за диван завалилось. Бегаю по квартире, ищу, ничего не могу дойти. Уже дверь открывается, я на кухню вбежал. Спиной к окну сел, стол себе подвинул, скотерочку на колени. Все. То есть алиби сверху, все улики внизу. Слышу муж Веркин в коридоре. Говорит, я такой голодный и злой, если кого убью, даже не пожалею. А я сижу, особых иллюзий не питал. Сижу, жду смерть. В это время Вера ну, такая... Умная очень. Говорит, а мы тут с Василием Петровичем, с нашим главным бухгалтером, годовой отчет составляем. Василий Петрович, идите к нам в коридор, я вас с мужем познакомлю. Думаю, господи, я представился себе картину на секунду. Я со столом вместе иду в коридор. Это, это хорошо, когда тебя... Кистью художник на холсте пишет. А не дай бог, следователь мелом на полу. Это мне зачем? Не успел я подумать, как бы сбежать. Вдруг входит муж ее. Входит, на меня посмотрел, подошел, протянул руку. Я чуть-чуть пристал. Ну, чтоб не разочаровывать его. Вот. И сказал такое, от чего думал, сам умру. Я говорю, ну-ка, пока годовой отчет с вашей женой не составим, я с нее не слезу. <рисؤто -рисؤто> Неожиданно муж Веркин сказал, я такой же принципиальный руководитель. Вот вы пока годовой отчет с Верой не составите, она на полном вашем распоряжении. Я думаю, господи, если хозяин просит, что же мы не выполним. Только желательно в его обществе, чтобы остаться в живых. Вот, присели. Муж говорит, Вера, на стол накрывай. У нас такой гость. И мне говорит, не возражаете, я ножик поточу. Ну, я и с тупым ножом, в общем-то, комфорта особого не чувствовал. Я говорю, точите на здоровье. Вынимает он вот такой тесак и начинает точить. Я один глазом на нож, другим на пистолет. И говорю, стреляйте, небось, хорошо. Он говорит, с 10 шагов, белки в глаз, элементарно. Я думаю, что каких 10 шагов. Руку протянул глаз. И фамилия моя белки. Тут он топор достал. И говорит, не возражайте. Ч когда, в общем-то, туша на лицо разделывать же надо острым топором. Ну, я говорю, может, вы и топор бросать умеете? Он говорит, с 25 шагов в дерево толщиной с вас попадаю элементарно. Я посмотрел на входную дверь, шагов 10, думаю, не, не успеем. В это время муж Верхин говорит, а за вашей спиной наш любимый говорящий попугай. Он что видит, то и говорит. Я эту общибную курицу давно заметил. Смотрю, молчит. Наверное, слова подбирает. Не дай бог. В это время скрипнула дверь. На кухню я посмотрел. Вошел в такой небольшой бультерьер. И под стол нырь. Я посмотрел на Верки, он мужа, он сказал, да что вы, собачка у нас мирная. Обнюхает, так, если, если какая мелочь ее заинтересует. <правда> Сказав мелочь, он что, обидеть хотел? <правда> какая не есть мелочь моя? Верке всегда нравилось. Вдруг скрипнула дверь, на кухню заходит кошка. Кошка и тоже под стол ныр. Я думаю, да господи, что же у них там? Музей, осмотр шедевра. Он говорит, да кошка у нас вообще игривая. Так, если что, болтается, вцепится, не оторвешь. Я думаю, господи, это ж надо. Нашел себе женщину. Муж с пистолетом, с ножом, с топором, говорящий попугай, собака, кошка. Вдруг звонок в дверь. Родители ее приперлись. Ходят на кухню, она говорит, познакомьтесь, Василий Петрович, моя мама. Я кивнул старушке. Вера говорит, когда с женщиной вставать надо. Я думаю, если я встану, старушка ляжет. Папа наглый гад оказался. Подошел, дернул меня за руку. Я чуть-чуть привстал. И в это время попугай как зарёт: «Попка! Попка!» Веркин муж сказал, он в жизни себя никогда попкой не называл. Я думаю, это слава богу, он вам остальное не рассказал, чего видел. В это время опять скрипнула дверь, и на кухню зашел тот же бультерьер. А в зубах у него была вся моя нижняя часть одежды. Я понял, мою жизнь может спасти только элемент неожиданности. Я резко встал и сказал, вынужден вас покинуть. Извините, дела. И резко вышел с пятого этажа в окно. И ничего страшного, что у меня сломана нога, шрам от топора в спине. И пуля в, ж... в жёсткой части тела. Но теперь ни к одной женщине я ни ногой без запасного комплекта одежды.